Дорогие коллеги, прежде чем начать свой доклад, я хотела бы поддержать слова Льва Андреевича Шрафяна о том, что действительно мы плохо, наша молодежь плохо изучает те труды, которые были сделаны до того, как они пришли в медицину. А это очень важно, потому что вклад наших отечественных ученых, он колоссально велик. И как раз своим докладом я хочу показать тот огромный вклад, который нес, внес профессор Ян Владимирович Бохман в проблему рака эндометрия. Я бы хотела бы начать этот доклад словами известного химика-микробиолога XIX века Луи Пастера. Мне очень нравятся его слова, касающиеся науки, которая должна быть самым возвышенным воплощением Отечества, ибо из всех народов первым будет всегда тот, который опередит другие в области мысли и умственной деятельности. И как раз эти слова относятся к вот к данному моему докладу, к проблеме, именно относится к Ян Владимировичу Бохмана, потому что именно в проблеме рака эндометрия Ян Владимирович предвосхитил все последующие открытия по проблеме рака эндометрии и, по выражению Луи Пастера, во многом опередил других в данной области мысли и умственной деятельности, и своим докладом я вам это покажу. Как строилась разработка проблемы рака эндометрии в нашем центре? Основанием для этих исследований было сначала исследование патогенеза рака эндометрия, то есть совершенно фундаментальное исследование. И Ян Владимирович, как клиницист, он как раз начал с фундаментальных исследований. И на этих фундаментальных исследованиях, которые были проведены совместно с фундаментальными учеными нашего центра, далее была разработана новые методы диагностики, новые методы лечения рака эндометрия и разработаны новые методы профилактики. Как проходило исследование патогенеза рака эндометрия? Оно проходило по двум направлениям. По двум глобальным направлениям. Это эндокринологическое направление и морфологическое направление. И говоря об эндокринологическом направлении, нельзя не вспомнить профессора Владимира Михайловича Дильмана. Это всемирно известный ученый, который создал гипотеомическую теорию патогенеза гормон зависимых раков репродуктивных органов. И задолго до зарубежных исследователей описал, логически обосновал патогенез метаболического синдрома. Такого названия еще не было тогда. Но нынешние зарубежные ученые, которые описывают метаболический синдром, это такое же описание, которое дал ему профессор Владимир Михайлович Дильман. Мы должны помнить своих, нет пророков в своем отечестве, совершенно правильно сказал Лев Андреевич, и мы должны знать, кто первый предложил вот именно патогенез метаболического синдрома в мире. Это был профессор Владимир Михайлович Дильман, который руководил лабораторией эндокринологии в нашем, в нашем центре. Поэтому я считаю, наш центр – это центр, где самые фундаментальные достижения онкологии закладывались в свое время. Вот здесь Дальше, когда уже шла, шла разработка непосредственно рака эндометрия со, с, с точки зрения эндокринологического направления, в, в этом разработке приняли участие ученики Владимира Михайловича Дельмина, это профессор, ну не профессор Лев Михайлович Берштейн и профессор Александр Сергеевич Вишневский. На этой фотографии вы видите, когда они были молодыми, именно тогда, когда создавалась эта теория, теория о патогенезе рака эндометрии. Когда мы говорим о морфологическом направлении исследований в области патогенеза рака эндометрия, нельзя не вспомнить профессора Олега Федоровича Чепика, потому что именно он его заслугой было обоснование клиник морфологической характеристики рака эндометрия и паноморфоза рака эндометрии под влиянием гормонотерапии. И в 1974 году вышла первая статья Георгия Владимировича автор с авторствами с Федоровичем Чепиком, академиком Серовым и профессором слепых, гиперпластические процессы рака эндометрия. И докторская диссертация Олега Федоровича Чепика была посвящена клиникам морфологической характеристики аденогенных раков матки и их терапевтическому патоморфозу. Вот из этих двух направлений формировалась концепция о двух патогенетических вариантах рака эндометрия. И... Я правильно сказал Евхан докторская диссертация Ян Владимировича Бухмана была посвящена клиническим и патогенетическим обоснованиям рационального лечения больных раком тела матки. Эту диссертацию Ян Владимирович Бохман защитил в 1971 году, а в 1972 году выходит фундаментальная монография Рак тела матки. Вот на данном слайде представлена таблица, которая характеризует патогенетические типы рака эндометрия, которые предложил Ян а именно — Первый — разделять рак эндометрия на первый патогенетический тип гормонозависимый и второй — автономный патогенетический тип. До него такого разделения патогенетических типов рака эндометрия не существовало. И я считал, что примерно 60-70% пациентов рака эндометрии имеют первый патогенетический вариант и около 30-40% — второй патогенетический вариант. В левом столбике обозначены клинические признаки, по которым можно определить патогенетических вариантов. Я вам, предложил 11 признаков. Это менструальная функция, детородная функция, время наступления менопаузы, тип реакции влагалищного мозга в по которому судили, есть ли гиперэстрогения или нет гиперэстрогения, состояние яичников, эндометрии или произведенные ранее соскобы, состояние миометрия, ожирение, гиперлипидемия, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. И наличие вот этих вот проявлений жироуглеводного обмена и гиперэстрогении характеризовали пациентку как то, что у нее развивается болезнь по первому патогенетическому варианту. Отсутствие нарушений, метаболических нарушений и ранняя менопауза, отсутствие или несочетание гипертонической болезни с сахарным диабетом характеризовали такую пациентку, как пациентка, относящуюся к тому к типу рака эндометрия. Затем эти типы рака эндометрия были описаны и в других монографиях, а это тоже фундаментальная монография «Комплексное лечение при гиперлатических процессах и раке эндометрия» и в руководстве по онкогинекологии, вышедшем в 1989 году. Но если мы внимательно посмотрим на ту таблицу, которая представлена в руководстве по онкогинекологии, здесь появляется 12-й признак, а именно Т-система иммунитета. Т-система иммунитета. Там отмечено, что при первом варианте гормонозависимым это та система иммунитета без существенных изменений, а при втором патогенческом варианте наблюдается иммунодепрессия. Почему Ян Владимирович вставил вот такой вот 12-й признак? Потому что в 1985 году под руководством Ян Владимировича Бокмана была защищена диссертация «Состояние клеточного иммунитета у больных раком эндометрии его изменение коррекция в процессе лечения». В этом исследовании было установлено, что показатели клеточного иммунитета у больных первым гормонозависимым вариантом сходны с таковыми у здоровых женщин в редуктивном периоде, а показатели же при втором патогенетическом варианте значительно снижены. И также было обнаружено снижение этой в зависимости о дифференцировке опухоли. И вот в 1989 году в руководстве по онкогинекологии Ян Владимирович написал, эти данные позволяют расшифровать автономность второго варианта рака тела матки и обозначить его как инволютивный и иммунодефицитный. Вот посмотрите, насколько Ян Владимирович вот все-таки предвидел. Будущее развитие науки в области рака эндометрия, что касается данной ситуации рака эндометрия. После 1985 года многочисленные работы подтвердили данные, которые были обнаружены ранее нами. Я не буду здесь приводить все эти исследования, их очень много, и они все ссылаются на те исследования, которые были у нас. Я здесь привожу последнюю работу, фактически очень свежую, 2020, декабрь декабре 2022 года. Авторы из отделения кушевства гинекологии э, э, университетской клиники Мюнхена исследовали наличие регуляторных клеток при раке и эндометрии предсказали ухудшение общей выживаемости, что способствует прогрессированию опухолевых клеток. И они в этой работе, посвященной именно регуляторным клеткам, вот этот текст этой, этой статьи, в кавычках взятый исторический рак эндометрии был классифицирован Бохманом на тип 1 эстроген зависимый, тип 2 эстрогена независимый. То есть эти авторы и они же ссылаются на работу Яна Владимировича Бохмана. И на основании результата были разработаны новые терапевтические стратегии, включая модуляцию иммунной системы ингибитором PD1-пенролизума, в мы сегодня лечим этих пациентов. И отсыл идет к работам Яна Владимировича Бохмана. Ну, вот здесь показано, как меняется сниженная выживаемость больных при, регуля... при инфильтрации регуляторными Т клетками опухоли в зависимости от отсутствия этой инфильтрации. И также зависимость от дифференцировки, то, что получилось в нашем исследовании. Это современное уже исследование, последнее. Сво... Свою концепцию о двух патогенетических типах рака эндометрии Ян Владимирович изложил за рубежом на английском языке в журнале Gynecologic Oncology два патогенетических типа рака эндометрии, опубликованного в 1983 году. И вот настолько велик был вклад этих разработок в мировую онкогенетическую науку, что концепция о двух патогенетических типах рака эндометрии ассоциируется в мировом научном сообществе с именем Владимировича Бохмана, и я вам сейчас это продемонстрирую. В 2007 году вот мне очень нравится это, это исследование тайванского исследователя Лю, который не только прочитал работу, опубликованную на английском языке, датированную 1983 годом, но и он, видимо, почитал работу на русском языке «Рак тела матки», потому что он ссылается на два источника. На 1972 года, когда вышла монография «Рак тела матки», на 1983 году, когда была опубликована концепция о двух вариантах на английском языке. И он пишет, что именно Богман предложил модель туморогенеза эндометрия, основанную на клинических наблюдениях, клинико-патологических корреляциях. И эта дуалистическая модель впоследствии была подтверждена молекулярными исследованиями примерно десятилетия спустя. А здесь я привожу работу Лакса и Курмана. Да? Вы все знаете, кто такой Роберт Курман. Это главный редактор классификации опухолей 2014 года. И Лакс и Курман пишут, что спорадическую карциному эндометрия можно разделить на два биологические и клинически отличающихся подтипа, один из которых связан с эстрогеном, другой не связан. И клиника патологический, и иммуногистохимический, и молекулярный уже, уже молекулярный генетический анализ карцинома эндометрия позволяют предположить различные пути патогенеза, эндометриоидные, как на сегодняшний день считается, и сирозные карциномы. Вот это вот как раз классификация, где Роберт Курман является главным редактором, и он сослался на работу Елена Владимировича Бохмана. Дальше его соавтор ЛАКС в следующей работе 2002 года молекулярный уже патогенез рака эндометрии на, на основе дуалистической модели, а дуалистическую модель предложил Евгений Бухман, дуалистическая модель молекулярного патогенеза. И начинает он свою работу с отсылкой к Евгений Бухману «Биологически и клинически существует два варианта рака эндометрии. Следующая его монография, уже где он является автором в этой монографии, он также начинает свою главу в этой монографии «Молекулярная генетика рака эндометрия», начинается с отсылки к Яму Владимировичу Бухману. И он пишет о том, что, напротив, второй патогенетический вариант, и часто, часто при этом варианте наблюдается именно сирозная эндометриальная сирозная карцинома, и начинается она с сирозной эндометриальной и карциномы, это термин, который вошел в последнюю классификацию 2020 года, морфологическую. Вот здесь представлены типы рака эндометрии, примерные типы рака эндометрия с учетом морфологических молекулярных кринических факторов. То есть помимо морфологических факторов, да, то есть при первом типе это G1, G2, то есть высокоумельно дифференцированные карциномы, или по современному термину лоу-грейд карциномы. И э, второй, при втором типе это хай-грейд карцинома, при первом типе рецепторно позитивные второй – рецепторно-негативный. И здесь уже известно, что молекулярно-генетические факторы при первом типе – это мутация в гене КЕРАС и мутации в гене ПТЕН, бетанкотенин, и микро, наблюдается микросателитная нестабильность. А при втором типе, для второго типа характерна мутация гена п 53 по, по цели на данном слайде представлена работа Шермана о теории канцерогенеза эндометрия «Мультидисциплинарный поход, подход», опубликованный в 2000 году. И вот В этой работе Шерман опять же ссылается на Владимировича Бохмана. Он более подробно пишет «Основываясь на клинико-патологических наблюдениях». Из 3660 случаев рака эндометрия Бохман предположил, что существует два основных типа карцинома эндометрии – опухоли первого типа, связанные с гормональным дисбалансом, и опухоли второго типа, которые, по-видимому, в значительной степени не связаны с эстрогеном. Но и дальше он пишет, что эти клинические наблюдения большинство опухолей первого типа соответствуют именно эндометриоидному типу карциномы, тогда к опухоли второго типа вероятно, вероятно включают, как сейчас это известно уже, большинство серозных карцином и некоторые другие агрессивные типы аденокарцином. Сандерсон в своей работе «Новые концепции старой проблемы диагностики гиперплазии, гиперплазии эндометрия» также ссылается на работу Яна Владимировича Бохмана и пишет, что как раз вот для второго типа рака эндометрия характерны так называемые агрессивные типы опухоли, серозные и светлоклеточные гистологические подтипы. Также Сандерсон пишет о том в этой работе, вот, что существуют смешанные гистологические паттерны, включающие эндометриоидную и морфологию, и что, несмотря на кажущееся интуитивное разделение рака эндометрии на эти два типа, эта классификация, он критикует ее немножко, она... Далека от совершенства, потому что существует значительное совпадение между раком эндометрия типа 1 и типа 2. Например, 10-19% эндометриоидных карцином считаются высоко дифференцированными и имеют клинические особенности, которые больше похожи на рак эндометрия второго типа. Я хотела бы возразить от имени Ян Владимировича, если вы мне позволите, Сандерсону. Дело в том, что сам Ял Владимирович говорил о том, что существуют так называемые серые, которые, серые типы рака эндометрии у женщин можно выявить, которые нельзя отнести ни к первому, ни ко второму варианту. И он пишет, что примечательно четкая корреляция между вариантом и степенью дифференцировки аденокарциномы, первый патронический вариант отмечен у четырех из пяти больных, то есть не у всех 100%, да, с первой и второй степенью дифференцировки, это 81,6%, и только у 38,8% больных при третьей и четвертой степени. И сложнее, вот это что важно, сложнее представляется трактовка биологических особенностей умеренно дифференцированного рака. Можно полагать, что это наиболее многочисленная группа однородна только по морфологическим признакам, по своим биологическим особенностям. Большая часть этих опухолей возникает на, э, по закономерностям первого варианта гормона зависимого, в то время как в других наблюдениях ролики пестрогенных обменных нарушений не прослеживается. А вот довольно свежая работа 2012 года, Макканоки, это в соавторстве с другими авторами-исследователями из Канады и США, статьи «Использование профилей мутации для уточнения классификации карцинома об этом как раз и, это как раз и показывают, что если мы хотим при, при исследовании пациентки, при установке окончательного диагноза мы обнаруживаем карцинону низкой степени злокачественности, и мы обнаруживаем известный мутационный профиль, а именно характерная мутация птенгена, мутация керазгена, то это четко совершенно развитие рака эндометрии более благоприятное по первому патогенетическому типу. Если же мы у пациентки обнаружим, как вот красным обнаружено, да, окончательный диагноз можно поставить, если у пациентки... Мы обнаружим карциному высокой степени злокачественности да, и известный мутационный профиль а именно мутация в гене P53, то можно четко представить, что это у этой пациентки будет неблагоприятный прогноз, и развитие у нее рака эндометрия протекает по второму патогенетическому варианту. Но здесь же показано, существует и существует и так называемая ну здесь не серая, здесь желтая-зеленая шкала. Когда мы не можем отнести данную пациентку ни к первому, ни второму патогенетическому варианту, и проблема оценки степени злокачественности здесь существует, и мутационный профиль, мутационный профиль требует уточнения. И не все на сегодняшний день генетические профили мы можем на сегодняшний день охарактеризовать, но это работа 2012 года. Дальше в 2013 году уже появляется комплексная геномная характеристика рака эндометрия. Это работа из исследовательской сети атласа генома рака. И они также ссылаются не прямо на Яна Владимировича, но опосредованно. Они в, начале, в предисловии к своей работе, в введении ссылаются на работу Лакса и Курмана, которую я вам показывала, да, и говорят о том, уже эти, эти генетики о том, что рак эндометрия в целом подразделяют на две группы. Эндометриоидные опухоли первого типа связаны с избытком эстрогенов, ожирением, позитивностью гормональных рецепторов и благоприятным прогнозом. И второго типа, преимущественно сирозными, которые чаще встречаются у пожилых женщин без ожирения и имеют худший прогноз. И вот здесь на, на этом слайде представлена вот уже характеристика, теперь геномная характеристика, которая делит все, весь рак эндометрия на четыре типа уже. Это Первый тип – это с полимутацией да, ультрамутированные, и эти… Что-то у меня немножко не работает, да, эта самая указка? Слабая, да, а вот она. И он наиболее благоприятный, этот тип. Это второй тип, когда наблюдается дефицит репарации неспаренных оснований, гипермутация, аномальная экспрессия белков, репарации неспаренных нуклеотидов, да, оснований. И это более, менее, точнее, благоприятная группа, да, вот она обозначена зеленым цветом. Третья группа – это когда обнаруживается в опухоли аномальный p 53 высокое число копий. Также это особенно характерно для серозного рака эндометрия, и это вот еще менее благоприятный тип. И четвертый тип, самый вот выделен, это самый неблагоприятный тип, для которого нет специфического молекулярного профиля, и патогенная мутация поля отсутствует, имеется микросталитная нестабильность и абберантный P53. И вот э, позже эти же исследователи в 2022 году представили уже разделение в зависимости от мутации в генах, обнаруженных, на прогностические группы с благоприятным прогнозом, промежуточным прогнозом и неблагоприятным прогнозом. И новая классификация 2020 года, я не буду на ней останавливаться, когда появляются новые подтипы карцинома, которые введены в эту классификацию, и в которой указано, что предшественником как раз сирозной карциномы является интерпретолиальная сирозная карцинома, как, допустим, атипическая гиперплазия для аденок... высоко дифференцированной эндометрия. Остановимся на вкладе Е.В. в разработку методов диагностики и планирования лечения рака эндометрия. И здесь следует вспомнить самую первую монографию Рака Яна Владимировича Бухмана «Метастазы рака матки». По окончании аспирантуры Ян Владимирович защитил диссертацию на тему рецидивы и метастазы рака матки, которые вошли вот в данную монографию. И здесь он пишет, что ранее полагали, что рак тела матки вначале метастазирует в поясничные лимфатические узлы, а затем в подздушные. Проведенные в нашей клинике исследования позволили пересмотреть традиционное представление. Изучение распространения эндометриоза в лимфатические узлы таза позволило предположить, что подобный маршрут весьма вероятен и для лифагенного метастазирования рака эндометриоза. 3. Дальше вышла работа уже «Диагностика лимфогенных медостазов». Это монография, лимфографическая диагностика в онкогенематической клинике, которую он написал совместно с Сергеем Филипповичем Интергальтером. И в этой монографии как раз он пишет, что углубленное обследование больных раком эндометрия завершается уточнением состояния лимфатических коллекторов с помощью радиозатопной, а при показаниях цветной, на то время цветной рентгеноконтрастной лимфографии. Ну и, и уже в 1989 году Ян Владимирович в своей монографии руководства по онкогинекологии писал, что. На сегодняшний день уже существуют новые методы, это, это гистероскопия, и он описывает 120 больных с гипотетическими процессами, 200 больных с раком эндометрия, обследованных с помощью гистероскопа фирмы Шторц. И в последние годы он пишет, что инвазивные методы выступают место неинвазивным инвазивным методам, а именно ультразвуковому исследованию, компьютерной томографии и другим лучевым методам исследования. Были Ян Владимировичем разработаны также критерии прогноза при раке тела матки. Это, здесь я предст... Это диссертация кандидатская Алины Терентьевны Волковой, ученицы Ян Владимировича Бохмана, которая была посвящена клиникам морфологическим критериям прогноза рака матки и их комплексная оценка, которую Яна Терентьевна -Волкова защищ... под руководством Ян Владимировича Бохмана защитила в 1975 году. И эта работа как раз вошла в монографию комплексное лечение при гиперлактических процессах и рак эндометрия. Здесь представлена бальная оценка факторов, которые вот как раз в конце этого исследования была создана бальная оценка факторов, характеризующих особенности опухоли организма и проведенного лечения, а именно и эти баллы выставляли в зависимости от степени дифференцировки, локализации опухоли, глубины инвазии в миометрии, наличия или отсутствия метастазов, возраста и ожирения, а также в зависимости от метаболических нарушений, которые характеризуют патогенетический вариант заболевания и проведенного лечения. И посмотрите вот на эту современную таблицу, которую мы сейчас используем в своей работе постоянно. Это таблица группы риска с учетом клинико-морфологических факторов прогноза Европейской ассоциации онкологов, Европейской ассоциации онкогинекологов и ассоциации радиологов 2016 года. Насколько она, в принципе, почти совпадает с той бальной оценкой факторов, которая была создана под руководством Е.В. Бухмана? Насколько он это все предвидел? И вот я хотела показать, что на сегодняшний день уже новые появляются диагностические методы. Очень Сейчас направление такое самое современное, одно из самых современных, это исследование микро-РНК, это исследование циркулирующих РНК. И вот даже в, в работе 2021 года циркулирующие РНК, многообещающие биомарки рака эндометрия, опять же, в введении этой статьи отсылка к Яну Владимировичу Бохману, что очень важно, потому что неоспоримо этот вклад Яму Владимировичу Бухмана на двух патогенетических вариантах рака эндометрия. Это фундаментальный вклад в проблему рака эндометрия. Разработка новых методов лечения рака эндометрия. Это разработка новых хирургических подходов, новые методы гормонотерапии рака эндометрия. В 1964 году вышла статья в журнале Вопросы онкологии Ян Владимировича Бухмана объем хирургического вмешательства при раке тела матки. И эта работа была основана на первых тех исследованиях, которые Ян Владимирович исследовал в секционном зале да, на метастазы рака матки. Представлена система доказательств о локализации первичных метастазов рака эндометрия в регионарных липах узлах и нередкое при этом сочетание рака эндометрия с характерной триадой сопутствующих заболеваний, что ограничивает возможность применения классического варианта расширенной экстирпации матки. Яннадевич имеет в виду здесь расширенную экстрапацию матки, операция Вергейма, которая для того, чтобы не ухудшать ситуацию, да, послеоперационную, потому что это больные тяжелые, с ожирением, с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, и он предложа, предлагает вариант. Впервые он предлагает вариант расширенной экстирпации матки, то есть экстерпация матки и лимфоденоктомия, не операция Эвергейма. И он пишет, что все изложенное явилось для нас основанием для разработки в 1962 году модификации этой операции, он имеет в виду операции Эвергейма, да, отвечающей принципам анатомической зональности и в то же время не связанной со значительным увеличением операционного риска. В сборнике, работ, в сборнике работ нашего центра, который, который был опубликован в Вильнюсе, «Новые методы диагностики и лечения в онкогинекологии», Ян Владимирович Богман с авторами опубликовал в этом сборнике главу «Три вида хирургического вмешательства при раке матки. Эти три вида – это первое – это экстирпация матки с придатками при высокодифференцированном железнодистом раке, ограниченном телом матки, вторая, модификация расширенной гистероктомии при другом гистологической структуре, опухоли ограничено телом матки. Третья операция вергема при переходе опухоли на шейечный канал независимо от гистологической структуры опухоли. И громаден также вклад профессора Янадимич Бух на разработку проблемы гормонотерапии рака эндометрия. И вот Янадимич считал, что гормонотерапия это патогенетически оправданный метод лечения, который основан на высокой чувствительности клеток эндометрии к воздействию прогестогенов. Исторически гормонотерапия развивалась по трем направлениям. Первое направление, самое раннее, это в 1961-1962 годах, когда начали применять прогестинотерапию на больных с метастазами, метастатической формой рака эндометрия. И при этом частота ответа составляла 70%, полный регресс наблюдался у 30% и стабилизацию у 40%. Это работа в том числе и Банте, Жанна Банте, это, вот, с которым тесно, это бельгийский ученок, с которым Ян Владимирович тесно сотрудничал, сотрудничал по проблемам гормонотерапии, и он приезжал в нашу клинику, и мы здесь с ним встречались. И второе направление – это 1971 72 года применение прогестина в качестве адювантной и неадювантной терапии первичного рака эндометрия. Ян Владимирович очень был увлечен вот этим направлением, которое фактически ну и Банте тоже в эти годы в 1971-1972 году, году поддерживал. Это направление. Иян и, и Владимирович, третье направление это самостоятельная гормонотерапия, рака эндометрии у молодых женщин. Была единичная работа Кемпсона в 1966 году, и в 1975 году Это опубликована статья Владимировича Бохмана с авторами: возможно ли излечение первичного рака первой стадии с помощью лекарственной терапии в вопросах онкологии в 1982 году? Ян Владимирович предложил 14 гормона гормоночувствительности, из которых и опубликовал их вот в этих вот монографиях, они изложены там. Это степень дифференцировки опухоли, высоко и умеренно дифференцированная опухоль, содержание рецепторов эстрогенов и прогестерона, рецептор положительной опухоли. Это патогенетический вариант заболевания, именно гормонозависимый. Что касается применения прогестинов в качестве адъювантной терапии, то Ян Владимирович считал, что... Применение адювантной гормонотерапии может заменить послеоперационную лучевую терапию. И было отмечено увеличение пятилетней выжимаемости на 14%, и он мечтал довести ее до 90%. И был выявлен тот факт, что была повышена частота трехлетних излечений в группе с сомнительным прогнозом среди больных, получавших длительную прогестинотерапию. Однако позже проведенные рандомизированные исследования не подтвердили данные, данные, результаты, которые были описаны у Яна Владимировича. Ну, вот, во всяком случае, вот, в работе в поль, в польских исследователей, действительно, они также получили аналогичные данные, получили, что в группе больных, получавших прогестогены, выжимаемость была значительно выше, чем в контрольной группе без гормонотерапии. Ну, дальше было, рандомизированные исследования показывали, что рецидивов было значительно больше действительно, у больных, не получавших цитат, но не было различия в выживаемости. И вот следующая работа, это охрановская база данных, которые привели специалисты из, этого, из этой охрановской базы данных, они привели метаанализ по рандомизированным исследованиям и не обнаружили также достоверного увеличения выживаемости при применении прегистинотерапии в качестве адювантного метода лечения. И они пишут, что терапия прогистогена, по-видимому, уменьшает рецидивы заболевания. В одном исследовании они имеют в виду вот это исследование польских авторов. И в 2010 году уже ЭСМО, Европейская ассоциация онкологов, не рекомендовала применять гормонотерапию в качестве одевантного метода лечения. Что касается применения гормонотерапии в плане сохранения фертильности у больных раком эндометрии, то Бухман впервые установил принципиальную возможность излечения высокодифференцированной раковой эндометрии только с, с помощью одной гормонотерапии. И эта работа в соавторстве с Олегом Чепиком, Алиной Теренциной-Волковой и Александром Сергеевичем Вишневским вышла в вопросах онкологии, возможно ли излечение первичного рака эндометрия в первой стадии с помощью прогестогенов в 1982 году. И аналогичная работа была опубликована в джинекологик Oncology* в 1985 году. Исследование возможности сохранения фертильности у больных раком эндометрии, изложено в, в монографии Яна Владимировича Богвана, совместно с Жаном Бонте в 1992 году. И с 1975 года в нашей клинике появилась возможность длительного прослеживания за этими больными. И уникальность этих исследований заключается, во-первых, в их приоритетности, в большом количестве наблюдений и в длительности прослеживания за больным. И на основании прослеживания мы обнаружили, что... Наблюдается, у 10% пациентов наблюдается резистентность гормонотерапии, но при этом полный регресс опухоли наблюдался почти у 50%, беременность у 19%, роды чуть больше, чем у 10%, но при этом рецидивы заболевания также наблюдались почти у 50% больных, которые были оперированы по поводу рецидива заболевания. И вот приведенное нами исследование отдаленных результатов применения самостоятельной гормонотерапии у больных раком эндометрия позволило установить, что длительность ремиссии зависит от правильного, от правильного отбора больных, только минимальный, высоко дифференцированный аденокарцином, от восстановления, фертильной и реализации восстановления фертильности и реализации репродуктивной функции, и не зависит, как ранее считалось, как предлагал Олег Федручепик, между прочим, продлевая длительную гормонотерапию, но она оказалась, что не зависит от длительности гормонотерапии. Терапии. И вот э, здесь на этом графике показано, что наиболее часто редистивы при наблюдении за больными после такого лечения наступают в течение 2-3 течение лет, первые 2-3 года после такого лечения. И мы на, на основании вот этих вот уже отдаленных результатов запатентовали этот метод в нашей клинике. Клиника является приоритетной, наша клиника по этому методу. И мы там отметили, что в тех случаях, когда овуляция эффективна в течение трех лет от начала лечения не восстанавливается, а также после прерывания нежелательной беременности необходимо планировать радикальное хирургическое лечение, экстирпация матки с придатками. И в современных рекомендациях, вообще после, как раз даже если реподуктивная функция сохранена, удалось реализовать эту функцию, то все равно такую пациентку предложить ей все равно радикальное хирургическое лечение. И все это, можно сказать, что это создание функционального направления в терапии педопухолевых и опухолевых заболеваний, в основу которого был положен патогенетический подход к лечению, и этому свидетельствуют эти монографии, которые здесь представлены. И в 1992 году Ян Владимирович совместно с академиком Вихляевой, совместно с профессором Вишневским и профессором из Одессы-Запорожаном опубликовал на английском языке «Выходит монография функциональной онкогинекологии в конце XX века». Я в надимечке Богом написал 340 статей, 17 монографий, из которых руководство по онкогинекологии настольная книга широкого круга эм, врачей. Вот за эти три монографии «Клиника лечения рака шейки матки», «Метастазы рака матки», «Комплексное лечение при гиперпластических процессах и раке эндометрия» Ян Владимирович был достоин именной премии Груздева, Президиума Академии Медицинских Наук СССР, как лучшей работы по гинекологии на 1976-1980 годы. И вот на этой фотографии, так как мы отмечали вот эту вот премию Груздева, которую Ян Владимировичу вручили, это торжественное заседание по случаю получения Ян Владимировича Бухмана этой вот премии Груздева. А международное признание заслуги Владимира Бохлана нашло отражение в избрании его действительным членом Нью-Йоркской академии экспертом нескольких комитетов ВОЗ, членом Европейской ассоциации онкологов-гинекологов, имеется в виду ФИГО, да, и Международной ассоциации федерации акушеров-гинекологов ФИГО, да, и Европейской ассоциации онкологов-гинекологов ЭСГа. Спасибо за внимание.